Его брат Павел Екипрович Щепкин воевал в 41-м под Москвой и дошел до Берлина. В строю лучшие воспитанники Московского Канецкого корпуса юстиции, участники конференции правовых знаний, призеры спортивных соревнований по плаванию и легкой атлетике. На знамени 2 Московского кадетского корпуса МЧС России золотом вышел девиз корпуса «Честь! Отечество! Доблесть!» В строю праздники ветеранов войны Станислав Гаджиев, Владислав Гончаров, Евгений Лапшин и другие юные патриоты. Площади юные моряки навиганской школы, отсюда традиций школы математических и навигантских наук Петра I. Парадом в парадном строю идет Максим Богучаров, внук участника двух легендарных.